А задуман он с целью помочь пожилым людям ориентироваться в современных условиях. Одни смогли научиться здесь компьютерной грамотности и теперь с легкостью общаются в интернете со сверстниками и получают полезную информацию. Другие пополнили копилку знаний о законах и льготов для пенсионеров. Отличительной чертой программы в этом году было обучение слушателей финансовой грамотности и английскому языку. В этом году поступила на английский факультет. Я рада от души, я так мечтала выучиться английскому языку.